Иногда, чтобы разобраться со страхом, стоит как можно больше узнать о проблеме, с которой сталкиваешься. И чем дольше с ней работаешь, тем меньше неприятных эмоций. Именно так поступают люди, которые многого добиваются. Они точно так же, как и все, сначала испытывают страх, но умеют с ним работать. Эту способность можно натренировать. Закрывайте глаза. Арена цирка. Слышите? Аплодисменты. Кто-то свистит. Цирковая музыка. Как пахнет. Запах сладкого попкорна. Сена, шерсти и пота. И без сомнения, это волшебный цирк. Здесь никогда не мучают животных. Относятся к ним, как к равным. Посмотрите по сторонам. Вглядитесь в толпу. Мужчина в первом ряду снисходительно смотрит. Он один не аплодирует. Хмурое, недовольное лицо презрительно ухмыляется. Возможно, сегодня причина беспокойства — это мнение других людей? Легкая нервная дрожь пробегает по телу. Но мнение других перестает быть важным, как только начинаешь действовать. Барабанная дрон. Резкий свет софитов направлен на сцену. Бьет прямо в глаза, слепит. Смотрите, сверху опускается огромная клетка. Кажется, ее не дочистили. Она ржавая, помятая, накрывает арену. Это безвыходная ситуация. Вероятно, страшно, что отступать некуда. Вариантов нет, и нужно, наконец, начать действовать. Но это же здорово. Значит, можно разобраться с делом прямо сейчас. И страх уйдет. Громкий рык. Это ваш партнер по номеру. Обернитесь. Прямо сидит огромный тигр. Большие глаза неотрывно следят за вами. Он недоволен. Это дело, которое вызывает страх или беспокойство. Посмотрите тигру в глаза. Он сомневается в том, что кто-то может им руководить. Он видит лидера. Усы подрагивают. Скалит показывает длинные клыки. То ли смеется, то ли злится. Что чувствуете? Мурашки пробегают по спине. Неприятный холодок. Дыхание замирает. Тигр чувствует волнение, неуверенность. Может быть, сейчас есть ощущение потери контроля. Непонятно, что делать. Чем дольше в такой ситуации стоишь бездействие, тем хуже. Смотрите, он выгнул спину. Поджал лапы, хвост. Ходит из стороны в сторону, готовится напасть. Как только теряешь уверенность в себе, ты будешь проброситься и разорвать. Он хищник. В такие моменты нужно посмотреть на задачу поближе, чтобы снять беспокойство. Изучите ее. Давайте остановим время. Республика замерла. Тигр застыл. Посмотрите на него внимательнее. Что вы видите? Сейчас тигр — это ваша задача. Подойдите ближе. Потрогайте. Познакомьтесь с этой задачей. Какие у него глаза. Большие, красивые, глубокие. Как маленькие вселенные. С этой задачей интересно работать. Вместе с ней можно вырасти, развиться. Погладьте его по голове. Шерсть мягкая или жесткая? Гладкая, теплая, приятное чувство. Ага. Значит, эта задача может быть приятной. Потрогайте клыки. Длинные, острые. Но это просто клыки. Да, у этой задачи есть свои особенности. Потрогайте его длинные усы. Щекочет руку. А живот какой? Мускулистый, плотный. А хвост? Мягкий, длинный. Но похожий на кошачий. Это же просто большая кошка. Значит, эта задача похожа на ту, что вы уже решали. Издалека тигр большой, страшный. Но вблизи видно, что сделать это проще, чем кажется. Достаточно сосредоточиться. У вас есть инструменты, чтобы решать эту задачу, так? Инструменты знакомые? Вы уже пользовались ими раньше? Хорошо. Значит, в теории можно с этим разобраться. Мозг успокаивается, если объясняешь ему, что все в порядке. Теперь нужно действовать. Сзади две палки, каждая по полтора метра. Возьмите их. Вот так, отлично. Они нужны, чтобы управлять тигром. Какие они на ощупь? Легкие или тяжелые? Сталь холодная, приятно ложиться в руку. А рукоятки у палок из чего? Пластик? Дерево? Резина? Удобно. С этими палками гораздо спокойнее. Сейчас вы поймали приятные ощущения от инструментов. С ними проще начать дело. Они словно подталкивают. Выпрямьте спину. Голову выше. Да, вот так. Глубокий вдох и выдох. Даже положение тела и дыхание... Влияет на то, что делаешь. А теперь громко одной ногой в пол. Отлично. Тигр замер. А теперь второй ногой также сильно в пол. Тигр пятится назад. Появляется чувство уверенности. Раскиньте руки с палками. Нужно казаться больше, выше. Сначала притворяешься. А потом, правда, становишься больше в глазах окружающих. Это действительно так работает. Отлично. Тигр недовольно рычит, но успокаивается. Хорошо. Резкие, решительные действия в первые моменты парализуют любой страх, любое волнение. А теперь ударьте палкой об пол. Прикажите тигру сесть. Металл с глухим стуком врезается в пол, по руке проходит легкая вибрация. Сердце стучит. Пристально смотрите ему в глаза. Чувство страха слабеет, когда не концентрируешь внимание на эмоциях, а полностью включаешься в действие. Тело натянуто, как струна. Никакого страха. Вы главная персона на арене. Тигр почувствовал уверенность. Подошел и аккуратно сел в двух метрах, ровно куда указывала палка. Зал аплодирует. Следующий шаг. Слева от вас стойка со ступеньками. Ударьте палкой по ступенькам. Громко. Спина прямая. Движение точное. Соблюдайте дистанцию. В задачу не нужно вкладывать эмоции. Вы не зависите друг от друга. Не стоит заигрывать друг с другом. Тигр обходит со стороны, мягко задевает ногу хвостом и взбирается по ступенькам. Его огромные когтистые лапы смешно смотрятся на маленькой стойке. Тигр довольно облизывается и выжидающий смотрит. Приятные ощущения от задачи стоит специально подметить. Обратить на них внимание, проговорить, это помогает сделать ее легче. Зал аплодирует. Кто-то светит телефоном, кто-то смеется. А что там недовольный зритель? Глаза уже ищут неприятную фигуру в первом ряду. Тигр громко рычит прямо над ухом. Он подкрылся, Он резко бьет мощной лапой по ноге. Когти вонзились в кожу. Боль обжигает колено. Вы от него отвернулись. Отвлеклись. Не нужно выискивать этого зрителя. Вы и Тигр на сцене. Вот что по-настоящему важно. Ударьте его палкой по носу. Он не должен подходить слишком близко. Контролируйте дистанцию между собой и задачей. Но ничего страшного в этом Нет. Болезненные вещи случаются, это нормально. Не стоит уделять им столько внимания. Держите чувство спокойствия, чувство уверенности. Это настоящий способ контролировать тигра, а не палки в руках. Верните внимание на задачу. Последний номер. Барабанная дробь. Заберитесь на стойку с противоположной стороны от тигра. И приманите его к себе Под ногами истарапанные ступеньки Тигр с интересом наблюдает Свет софитов радугой ходит по манежу Скорее, поднимите палку вверх Тигр идет на задних лапах Невероятно Отсюда захлопали хлопушки Яркое золотое конфетти Сыпятся на манеж. Радостные аплодисменты. Люди бросают цветы, свистят, аплодируют стой. Тигр покорно сидит рядом с вашей ногой. Это ваша готовая задача. Приятные ощущения. В первом ряду этот Это недовольный зритель аплодирует стой. Он удивлен. Его улыбка широкая и такая добрая. Ему очень понравилось ваше представление. Разобравшись со всем, можно обратить внимание на мнение других. Капельку. Для собственного удовольствия. Всего две вещи кардинально меняют расстановку сил. Изучение того, чего боишься. И активное действие. Так чтобы не осталось ни времени, ни желания беспокоиться. Иногда легкий страх может даже стать помощником, потому что заставляет держать фокус на деле. Если сегодня вы почувствуете тревогу, изучите задачу, которая ее вызывает, более внимательно. Это уберет половину неприятных ощущений. Затем включитесь в задачу наполненной. Может быть не просто, но чаще всего достаточно врабатываться в задачу в течение 10-15 минут, а дальше все будет получаться само собой. И страх полностью уйдет. Вы можете позволить остаться только маленькой его части, если захотите, чтобы он капельку поддерживал вас в тонусе.